Один из крупнейших благотворительных фондов России, Русфонд, является давним партнером Казанского университета. Вместе они создают регистр доноров костного мозга, в который вошло уже около 40 тысяч добровольцев. Следующим этапом по развитию сотрудничества стала помощь тяжело больным детям. Все подробности далее. У девятилетнего Рома любимый супергерой – Человек-паук. По словам врачей, у мальчика тоже есть своя суперсила. Появилась она в 2019 году, когда Рому прооперировали в ДРКБ. Ему имплантировали систему хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга. Необходимость в такой сложной операции заключается в болезни. В год и месяц маленькому Роме диагностировали ДЦП. С тех пор семья мальчика боролась с тяжелым недугом. Смогли добиться того, что он начал ходить, но ходит он неправильно. На, ну, так скажем, кривой походкой. Ну, естественно, да, с каждым годом мы старались, реабилитировали его как могли, и улучшения есть, да. Сейчас Роме необходимо пройти трехмесячный курс специальной реабилитации. За помощью семья обратилась в Росфонд, который совместно с Казанским университетом реализует новый проект по реабилитации татарстанских детей с тяжелыми неврологическими нарушениями. Лечение Ромы пройдет на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Мы будем дальше развивать его суперспособности. У нас есть высокотехнологичное оборудование, которое позволяет не только проводить реабилитацию с использованием программ биологической обратной связи, но и проводить детальную оценку прежде и во время реабилитации. Здесь собраны самые современные технологии по двигательной реабилитации по электростимуляции, там, электрической или магнитной. Но, кроме того, мы в Казанском университете разрабатываем и технологии нейрорегенерации, то есть стимуляции восстановления, регенерации нервной системы. И в будущем мы надеемся, что комбинируя вот эти вот разные подходы регенерации и реабилитации, мы сможем достичь максимального эффекта для пациентов.